А выпил С2, 5 АШОА, сел на Ниву, рассели Маша на ДТ, Дон 500, Т150, накормил перед этим поросят. А да, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает следить за новостями по фарминг-симулятору 22 и делиться с вами свежей актуальной информацией. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. В прошлом же своем выпуске я уже рассказывал, что разработчики ферме 22 добавят нам сезонность. Да-да-да, как это было в одном из модов глобальных для фарминг-симулятора 19. -го. Примерно то же самое следует ожидать и для Farming симулятора 22 но как заявляют сами разработчики с определенными а, изменениями и упор на какую-то там свою собственную а, систему то есть как они заявляют этот эти сезоны будут отличаться от тех сезонов что мы привыкли видеть в знаменитом популярном моде моде для fs 19 но если честно ребята я не в курсе поживем как говорится увидим да если ты пропустил мой прошлый видосик все есть в плейлисте по фарминг симулятору переходи все ссылочки есть в описании под Видосиком. Также разработчики добавят систему производственных цепочек или же производств, как их еще называют. Я так понимаю, это, ребят, тоже аналогия с популярным модом на а, производство в Farming Simulator 19. Да-да-да, есть такой мод, и я частенько, да, на своих видосах и на стримах играл именно с модом на производство. То есть, можно также в плейлистах найти и посмотреть. Ну и коротко про то, что же такое производство, если кто вдруг не играл с этим а, модом. То есть, например, добываете вы какую-нибудь пшеничку или собираете ли вы какую-нибудь картошечку, и вместо того, чтобы ее продать сразу, вы ее просто можете а, переработать во что-нибудь более стоящее. То есть, например, картофель в какие-нибудь картофельные чипсы или пшеничку, например, на какую-нибудь а, хлебу, доставив например на мельницу потом перемолов это в муку а потом уже перевезя эту муку в местную пекарню тем самым вы сделаете более ценный продукт из этой самой пшенички да вот так вот и работает у нас а, производство естественно это займет немножечко побольше времени но тем не менее вы получите гораздо большую прибыль нежели если вы просто-напросто продали ее а, пшеницей в чистом виде как она имеется прям с поля также вместе с модом на производство а, разработчики добавят новые типы зданий, то есть это будут различные магазины, где вы сможете продавать свою продукцию, ну и на этом скриншотике можно увидеть одно из таких э, зданий. По всей видимости, это у нас какой-то магазинчик, который торгует хлебом, то есть привозим мы сюда хлебушек, естественно, с него и продаем из этого магазинчика хлебушек. Такие здания будут размещены уже на готовых картах, или вы по своему желанию можете приобрести э, такие здания, как, например, пекарню, какой-нибудь заводик и так далее, то есть по вашему желанию также они а, могут быть размещены, где только вы пожелаете и разместите самостоятельно. Далее у нас представлен фрагмент значит, пекарни, которая а, будет принимать ресурсы, которые вам придется туда доставлять для того, чтобы уже выпекать этот самый ресурс хлебушек. Например, как здесь пишут разработчики, для того, чтобы нам сделать нормальный хлеб, и отгружать его необходимо будет снабдить мукой а, снабдить сахаром и маслом вот этот вот наш хлебозавод, и тогда уже после этого на выходе мы будем получать готовую продукцию в виде хлебушка насущного. Ну и также будет возможность выбора перевозить вам продукцию самим на какое-нибудь предприятие, либо же поручить это дело какой-нибудь аутсорсинговой компании, которая будет это делать за денежки. То есть вы просто-напросто будете заказывать за денежки продукцию, то есть то ли масло, то ли, например, муку или еще что-то. Просто-напросто будут дополнительные расходы, растраты на все это дело, но зато вам не придется искать те или иные ресурсы. Это очень удобно в том случае, когда, например, у вас есть, например, мука или масло, а сахарка-то вот, к сожалению, вы не добыли и надо закупить какое-то количество сахара, чтобы все-таки у вас продукт начал производиться. Да, вот таким вот образом у нас работают вот эти вот все производства. Если честно, они не сильно различаются от мода. Из фарм Симулятор 19-го там примерно такая же система. Я думаю, разработчики черпали вот это все в Вдохновение именно из тех модов, которые делали мододелы для 19 фермы. Не исключено, друзья, не исключено, потому что здесь просто-напросто разработчики что-то немножечко добавили, что-то доработали, но основная идея все-таки идет от мододелов с 19 фермы. Это я уже знаю точно, поверьте мне на слово, потому что я на 19 ферме, как говорится, собаку съел, и у меня по ней есть офигенная сборочка по самым топовым модам. Если ты еще не в курсе, то переходи вниз в описание, все ссылочки там я оставлю специально для тебя. Ну а мы продолжаем дальше следить за а, событиями в 22-й ферме. Также еще одной фишкой производства фарм симуляторе втором станет а, возможность выбора, как продавать например товар с той же самой пекарни или же вы напрямую будете реализовывать, да, отгружать, либо же вы будете развозить по маленьким магазинчикам и зарабатывать с этого немножечко больше а, денежек. Такая возможность, кстати, тоже будет и это надо будет посмотреть, как будет реализовано. К тому же разработчики сейчас пока все козыри не открывают насчет производства и нам остается только следить за информацией и за дальнейшими обновлениями, да-да-да, и тогда мы уже будем обладать конкретной картиной, как это работает все в целом и в принципе. Ну и придем к следующим интересным штукам в Farming Simulator 22, -м. это добавление новых а, карт, ну лишь доработанных а, старых. Первый взгляд, а, ну и сразу же в очередном новостном посте разработчики предлагают нам уже познакомиться с картой под названием Elmkrieg. Ну и вкратце, что же такое? Элмкрик это у нас значит регион среднего запада США где нас ждут огромные поля и большое открытое пространство для наших строительных каких-то Амбиции. Нас ждут многочисленные поля различной формы, которые очень хорошо будут вписываться в местный а, ландшафт. Ну, судя, ребят, по скрину вот этому, да, который мы видим, а, у нас будет какая-то больше равнинная местность, нежели холмистая или гористая. Вы посмотрите, сплошные, ребят, равнины, да, у нас горта практически здесь а, и нет. Но напоминаю, что карта находится еще в режиме разработки, и также нам все козыри сейчас разработчики и не откроют. Ну и продолжаем знакомиться с другими объектами, которые будут находиться на карте Элкрид. Это вот такая например, типичная загородная заправочная станция. Ну это вот такое типичное огромное зернохранилище, где можно будет, я так понимаю, продавать вашу продукцию. Также на этой карте будет огромный бейсбольный стадион, где возможно даже будут проводиться какие-то игры с анимацией людей и так далее. Но если честно, друзья, это пока что еще а, не оглашалось нигде и можно только предполагать. Дальше мы смотрим, здесь у нас какой-то, значит, райончик с мостом. Да, будет, будет, будет некоторое количество а, речек, мостов у нас на этой карте. А, судя вот по окружению и растительности, мне очень сильно почему-то напоминает фарминг-симулятор 22-й, 19-ю ферму, возможно, только с какими-то незначительными улучшениями. Или же просто они это делают все в 19-м редакторе и оттуда скринит постят. Ну, блин, если 22-я ферма, она должна выглядеть как-то иначе. Ну, вот то, что сейчас, друзья, я вижу это говорит о том, что она очень сильно похожа, будет на 19-ю ферму, то есть я не знаю только а, с каким уклоном, просто-напросто с добавлением некоторых фишек, типа сезонов и производств, что ли, и так далее. Но этого-то недостаточно. Но по скринам, друзья, я вижу, что 19 старая добрая ферма здесь точно присутствует целиком и полностью. Даже вот как будто бы листва на дереве березы, да, она именно из мода на сезоны, она также желтеет в 19 ферме, то есть я не знаю пока что какие выводы можно сделать, исходя из скриншотиков. Но мне кажется, что они все это делают из 19-й пока что фермы, да, и дабы, чтобы не рассекретить целиком и полностью до момента релиза все основные свои фишки. И, ну и дальше мы можем посмотреть на следующие скриншоты. Здесь тоже, смотрите, какие-то у нас ангарчики. Да, здесь мы можем наблюдать поля, травушка, муравушка. Здесь, ну, значит, какая-то заправочная станция, да, на карте Элмкрик. Напоминаю, мы сейчас находимся, некоторые скриншотики мы смотрим. И здесь вот какое-то, я так понимаю, предприятие по производству производству, видимо, масла какого-то или еще чего-нибудь, судя по вот этому а, логотипчику. Ну что ж, вот такие, вот такую, ребятки, нам карту новую завезут именно в фарминг-симуляторе 22 Также в 22 ферму будет добавлена обновленная карта Эрлинграта, er да-да-да, которая у нас была в дополнение Alpine Farming Expansion для фарминг-симулятора 19 Если честно, друзья, я на этой карте не, сам не играл. Ну и переходим к следующим добавлениям, которые нас ожидают, конечно, что, друзья, конечно, разработчики завезут нам совершенно новые культуры. Как же без этого? Иначе было бы не так уж, наверное, интересно, да, собирать ту же самую пшеницу или те же самые подсолнухи. Да, как мы видели по трейлеру, там у нас будет и виноградик. Давайте посмотрим, что у нас представлено. Представлено будут три новые культуры. Это виноград, оливки и сорга какой-то. Да, если, если честно, с виноградом и оливками я более-менее знаком, но с сорга я не представляю, что за культура. Предстоит, конечно же, ознакомиться с ней в 22-й ферме. Ну, или, на Погубить где-нибудь, что это такое за а, культура и что из нее производится. Ну и, с помощью, ну и с помощью производств, конечно же, вот эти все три культуры можно будет обрабатывать и дальше после их, как говорится, сбора и преобразовывать в какие-то более дорогостоящие товары. Ну и, конечно же, для самых внимательных мы дошли до момента, когда я озвучу вам дату релиза фарминг-симулятора 22 Да, в последнем новостном посте разработчики все-таки озвучили дату релиза фарминг-симулятор 22 выйдет 22 ноября на ПК на Mac, на PlayStation 5, на Xbox, на Xbox серии X и S, на PlayStation 4, на Xbox One и на э, Stadia. И уже доступен, я так понимаю, для предзаказа, чтобы получить набор класс Ксирион, я так понимаю, какой-то трактор. Именно в момент предзаказа вы его получите и будете играть в процессе уже э, с ним. Поэтому кто, как говорится, ярый фанат, успевайте, приобретайте, только, я так понимаю, на момент предзаказа можно будет получить уникальный трактор ну и ниже разработчики конечно же, продемонстрировали нам да и это и было показано в трейлере а, несколько скриншотиков сочных ярких а, именно с а, новыми культурами вот в данном случае мы видим значит культуру виноградные лозы а, на склонах холмов и изогнутых полей они у нас будут располагаться я так понимаю все-таки на карте элмкрик все это у нас а, сейчас рассматривается красиво на самом деле выглядит, необычно так, и я бы, наверное, уже позанимался вот этой культурой как только у нас выйдет ферма 22. Ну и также разработчики раскрыли нам некоторые фишечки, да, по поводу того, как будут работать у нас а, сезоны. Да, их также можно будет отключить как и в 19 ферме, или же включить по вашему а, желанию. Ну и различие будет, конечно же, в том, что у вас будут меняться времена годы, а, года, когда вы, например, от, а, включите сезоны, также, когда вы включите сезоны, у вас будет доступен определенный график с посевом и так далее, то есть, как, когда можно садить а, ту или иную культуру, когда нельзя садить ту или иную культуру. Это, ребята, для вашего удобства. То есть, кто-то привык играть без сезонов, да просто катая, не заморачиваясь. Ну, а для самых хардкорных все-таки будет такая функция, будет такая фишка. То есть, сезоны будут необязательными, а вы их сможете отключать и включать по своему а, желанию. Да, вот такая вот а, фишечка. Также, да, ниже здесь нам показывают, как у нас будет выглядеть оливковое насаждения. Да, вот таким вот образом все это у нас смотрится. Такая, если честно, выглядит как, как будто бы большое количество елок, да, насаженных очень-очень плотно. Ну и, конечно же, в связи с этим добавлением, да, в связи с, этих, с этой культурой, а, нам будет представлена такая новая подходящая для сбора машина, а, как New Holland Braut 9090X. Да, для самых нетерпеливых можно уже загуглить, что это такое, да, и поискать этого а, чудо-монстра, да, для добычи оливок. Ну и новый... Ну и еще один сорт зерна, это у нас сорга, э, да, про которую я вам говорил, и про, если честно, с которым я вообще был э, не знаком. Вот так вот оно выглядит, если честно, по мне так как-то смотрится пока что еще недоработано да, если честно, как будто еще не доделали эту текстурку, да, эту всю, эту всю культурку, и она выглядит как-то, не знаю, незавершенная если честно, вот на этом вот э, скриншотике. Как-то, я не знаю, ну слишком просто она выглядит, и я не думаю, что это будет именно финальная ее версия. Скорее всего, ближе к релизу ее немножко подрихтуют, и она будет выглядеть более-менее э, реалистично. Но пока что, по мне, как-то она плоско здесь смотрится. Видимо, ее разработчики еще не до конца допилили, и уже решили все-таки э, продемонстрировать. Значит, Сорга у нас принадлежит к семейству сладких трав. И он является одним из важнейших продуктов питания в мире. Ну и некоторые пункты, что, например, можно делать из того же винограда. Из винограда можно же будет делать вкусный виноградный сок. Ну а также можно будет его засушить и продавать именно как сухофрукт. Из оливок можно будет сделать высококачественное оливковое масло, да-да-да, которое тоже также пойдет на производство хлеба, наверное. А, ну и сорга можно будет отправить на мельницу для производства, для производства муки мелкого а, помола. Скорее всего, из этой муки также и будет у нас производиться потом а, хлебушка. Ну и, конечно же, разработчики нас успели, порадовали еще и совершенно новым трейлером, да-да-да, который они запилили, который они анонсировали на днях. Если честно, из трейлера можно очень много чего интересного а, посмотреть и самые наблюдательные думаю смогут докопаться до самых мельчайших а, деталях о которых возможно вы расскажете мне а, где-нибудь в комментариях конечно же я на это надеюсь по типу братишка ты что-то упустила, а почему ты про это не рассказал и про то пишите друзья смело в комментариях я конечно же любую критику воспринимаю адекватно и мы с вами все моменты все нюансы которые например я здесь не рассказал конечно же обсудим уже в комментариях ну или в каком-нибудь следующем в видосике я уже затрону более детально те или иные вопросы, которые я не затронул в этом видосике. Ну что ж, друзья, как обычно, ждем с нетерпением выход фарминг-симулятор 22-го. Дату релиза мы теперь уже знаем и теперь знаем, на какой момент готовиться. Да готовьте, друзья, лопаты, готовьте мотыги, да готовьте свою технику начищать. В скором времени нам предстоит а, большая уборочная на совершенно новой карте и на совершенно новой технике. Ну и та информация, про которую я вам сегодня рассказал, является незавершенной по 22 ферме. Естественно, продолжаю следить за новостями вместе с вами и буду по возможности рассказывать о самых важных изменениях, которые нам предстоит увидеть в ближайшей ферме 22. Ну и как обычно, друзья, продолжайте играть только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся про продолжение следует конечно же. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again? Better tomorrow. Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you, and all those that'll follow. Plant today is tomorrow.